Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно видеть мои видео в ваших плейлистах, где вы собираете именно пытаетесь э, сделать какие-то выводы для себя, стоит ли вам начинать или не начинать какое-то <свех> сверхдорогое лечение. Мне очень приятно. Сегодня я хочу затронуть очень животрепещущую тему. Это удаление восьмых зубов или зубов мудрости, как мы их называем. Ну, почему они получили такое название, все понятно. Потому что прорезываются они уже во взрослом возрасте, как говорится, ну не в мудром возрасте, но уже во взрослом возрасте. И, естественно, прорезывание их затруднено по одной простой причине. Если детские зубы прорезываются тогда, когда костная ткань еще не сформирована и очень податлива, то есть различные внешние воздействия на нее не оказывают никакого давления, то уже во взрослом возрасте, после 20 лет, после 25, тем более, если в 30 лет, значит, эти... Зубы мудрости будут резаться очень сложно, учитывая то, что они встречают препятствия со стороны костной ткани, со стороны слизистой оболочки. То есть они прорезываются тогда, когда уже зубочелюстная система окончила свое формирование. А самое главное, костная ткань оформила, окончила свое формирование. И теперь, в общем-то, это, скажем так, ортодонтический процесс, когда вот действительно бывают ретинированные зубы, они не прорезываются. И тогда хирургическим путем оголяют коронку зуба, на нее клеит брекет и начинают его вытаскивать, этот зубик. Есть такой момент, есть, это очень полезная функция, если действительно зуб не прорезывается по каким-то причинам, его надо срочно ставить, либо протезировать. Вот, поэтому бывает, что идут и на такие ухищрения. Ничего страшного в этом нет. Но с зубами мудрости значит, дело обстоит несколько иначе. Во-первых, всегда стоит вопрос о том, стоит ли зубы мудрости лечить и сохранять. Или стоит с этими зубами мудрости расстаться и не ждать, пока они доставят массу приятных удовольствий вот. и, самое главное, приятных ощущений. Поэтому решается это сугубо все научном приеме, потому что, когда вы пишете вопросы, задаете, вот я такой крутой, там пятое, десятое, вот скажите, мне надо мне или не надо мне. Это называется определить показания к удалению зуба или показания к лечению зуба. Показанию к зуба может определить всегда врач только только на приеме, который видит очно то, что у вас происходит в полости рта, который может с вами поговорить. Еще, еще можно решить этот вопрос по скайпу. То есть я могу проконсультировать по скайпу, стоит ли, не стоит ли. Ну, каким-то образом ухитриться можно. То есть мы ухитряемся. Мои по консультации по скайпу платные. Значит, 2000 стоит обычная интернет-консультация. Я думаю, что мои интернет-консультации стоят таких денег по одной простой причине. Потому что мои консультации экономят вам гораздо больше. Самое главное, не сохраняют вам здоровье. А это, поверьте, очень важно. Это, сейчас это дорого стоит, учитывая то, что медицина стала совсем тупой. вот. И в основном у нас идут такие методы лечения, которые... Будут лечить вас долго, дорого и нудно. А самое главное без результата. Вы уйдете с хроническим заболеванием и потом будете регулярно ходить в аптеку и покупать все, что вам будут говорить наши горе-медики. У меня сейчас. В общем-то, очень большая, большая радость. Я наконец-таки поняла и решила вопрос того, что, что у меня произошло с моим кишечником, и почему он полтора года молчал, понимаете, молчание. Дело в том, что вот я когда пришла к этому выводу, я говорю, медики, вот, ну вы же терапевты. Ну вы же вот, ну почему, ну почему вы молчали? Ну вот вы же знаете, это был, была самая простая причина, самая простая Просто в результате определенного момента не вырабатывался серотонин, это нейромедиатор. Я сделаю обязательно по этому поводу тоже видео, потому что это поможет очень многим, очень многим людям, которые ухаживают за своими родителями, не те, которые сбрасывают своих родителей на чужие руки. А, кстати, еще и сиделкам, и всем прочим, то есть достаточно дать одну таблетку, и человек у вас будет самостоятельно ходить в туалет, будет самостоятельно, у него будет движение кишечника и все прочее. Я вот плохо, что я этого не знала, когда мы ухаживали с мужем за его мамой. Конечно, я бы ему значительно облегчила работу. Ну, вот я сейчас, вот я к чему это говорю, от зубов кишечнику и так далее. Я говорю это к тому, что медицина у нас очень, очень стала, очень похерела, скажем так. Ну, это вот действительно слово, похоже, которое достойно. И, в общем-то, качество оказываемой помощи у нас очень-очень ухудшилось. У меня такое ощущение, что врачи даже не понимают патогенез самого заболевания. Что такое патогенез заболевания? Это развитие заболевания и как оно действует. Поэтому давайте развиваем Давайте разговаривать дальше. Итак, определить показания к удалению или неудалению сейчас, как говорят так. Ну вот вы как вы считаете, так мы будем и делать. То есть каждый из себя сбрасывает ответственность. Почему? Потому что сейчас люди знают, что могут обратиться в суд, а суды и так далее, и так далее. Вот. Поэтому каждый из себя сбрасывает, я, э, сбрасывает ответственность. Я даже когда читала справочник Видаля, там тоже написано то, что вы, если что, мы вам даем только информацию, но за нее ответственность, за использование этой информации ответственности мы не, не несем. Вы понимаете, что творится в этом мире? То есть даже научная литература, даже научные методики, даже научные учебники у нас такого при социалистическом строе, конечно, даже близко не было. Образование, конечно, говорю, строй может быть, может быть, строй был не очень хороший, но у нас было отменное образование, у нас было отличное образование. Просто сейчас вижу, я в ужасе, как считают молодые, я в ужасе, как вот все это образование происходит, и все это интернет образование, и вот эти вот написания медицинских текстов копирайтерами, это сплошной ужас. Вот Поэтому, ну что ж, мы живем в определенной обстановке, и мы должны к ней приспосабливаться. Мы к ней приспосабливаемся. Значит, далее. Вы решаете вопрос с показаниями. Конечно, ну, многое зависит от вас. Хотите вы оставить зуб или не хотите. Но врач вам обязан объяснить, что, что вас ждет, если вы оставите, что вас ждет, если вы не оставите. То есть я всегда объясняла своим пациентам все свои действия. И я не делала так, что я вот говорила, вот так и вот так. Я всегда... Пациенту объясняла, почему я считаю так, что ему, допустим, лучше этот зуб удалить, чем нам заниматься с ним лечением этого зуба. Вот, поэтому, если вам, если вы все-таки на прием, пришли на прием, и вам внятно никто ничего не объясняет, и просто, а, вот хотите удалять, значит будем удалять, не хотите удалять, значит не будем удалять. Ну, желательно, конечно, с таким врачом больше не общаться. Вы лучше подождите, потому что сейчас можно пойти в разные поликлиники, заплатить там, допустим, платные приемы и все так далее. Вот, и все-таки пойти на прием к доктору, который вам все-таки объяснит, разнесет ситуацию и расскажет, почему и что. К сожалению, докторам сейчас говорить надо, но в принципе, в принципе, я уже... уже в 80-х годах, когда появилась у нас частная, я первый частный кабинет, вот и уже тогда я объясняла людям все, все, все, все, что я делала. Почему? Потому что появилась платная медицина, и каждый, естественно, старался обкакать другого врача, и я, естественно, это понимала, поэтому я, ну, люди были адекватные, понимаете? А сейчас уже происходит то, что Люди полностью не в адвокате. Вот мне задали очень хороший вопрос, как я отношусь к антидепрессантам. Я обязательно... Вот сегодня шел вопрос о том, сделать видео по антидепрессантам или сделать видео по удалению, по удалению мудро, зубов мудрости. Я решила пока сделать видео по удалению зубов мудрости, потому что очень много встречаю таких вопросов. Вот, и чем каждый раз писать, то лучше сделать один раз видео, просто давать ссылку и в этом видео все рассказать. Значит, после есть такое понятие, как, значит, после удаления зуба, после удаления зуба, представьте, у вас остается вот такая лунка. Вот, она у вас осталась. Края лунки разведены, потому что здесь вывихивали зуб, вот так вот, раз-раз-раз в одну сторону, зуб вытащили. У вас остались разведенные края лунки. Что рекомендуется делать всегда? Рекомендуется сводить края лунки. Для чего? В лунке должен остаться сгусток крови. Обязательно. Пустой лунка оставаться никогда не должна. Вот, вот, а, ну да, и бывает еще такое, что вот кровотечение постоянно идет из лунки. Кровит и кровит, кровит и кровит. Кстати, у меня был пациент, который был под наркотиками. И вот у него было невозможно остановить кровь, мне пришлось даже скорую вызывать и констатировать то, что он под, под дозой. Потому что, ну, совершенно неадекватное поведение, и, в общем-то, и я просто вижу, поэтому я по зрачкам вижу, что он колотый. Вот, и дальше он пришел, я смотрю, я удалила, я удалила, а кровища хлещет и так далее. И поэтому я вызвала милицию, вызвала это, говорю, он, говорю, под дозой, говорю, и вы знаете, что, говорю, они потом, такие пациенты, говорю, могут потом нам доставить массу неприятностей. Поэтому фиксируйте, говорю, я считаю, что у него все признаки говорю, наркотического опьянения. Вот, поэтому после этого, конечно, очень сильно пере передумала очень о многом, и с платного приема в той поликлинике я ушла, потому что если, как говорится, дать наркованам волю над нормальными врачами, ну это тогда уже совсем уже, тогда уже совсем уже на петлю в шею, петли на шею и вешаться, но этого они не дождутся. Вот, поэтому давайте мы с вами, давайте мы с вами разберемся, что нам делать дальше. Итак. Значит, первое, что делают, это не сводят вот эти края лунки, поэтому у вас всегда кровит лунка и из лунки выходит сгусток. Когда вы начинаете кушать, естественно, вы же, будете, вы же не бьете через трубочку, вы кушаете, сгусток отсюда уходит, у вас лунка остается пустая, еще не сведенная края лунки. И у вас, естественно, тут возникает альвеолит, это называется альвеола, это называется альвеолит. Почему лунка начинает болеть? Почему она начинает опухать после удаления? Потому что альвиолет не свеликла края лунки, не дали образоваться сгустку кровяному. Здесь образовалась пустота, потому что тело наше не любит пустоты. Если образовывается пустота, то врач обязан лунку затампонировать. Есть у нас и йодоформные турунды. Очень их люблю. Я не отказываюсь от йодоформных турунд. Очень люблю этот препарат. Вот, кстати... Если у вас такие проблемы, если у вас очень плохо что-то идет, купите себе юдоформ, он недорогой. Это вот там, где продаются все необходимые для стоматологии. Юдоформ продается небольшой в баночке, он очень удобный. Прямо вот туда засыпать в луночку и все. и пусть это, этот юдоформ будет. Он очень эффективно обеззараживает вот лунку, он очень эффективно успокаивает. Но это я просто говорю тем, кто вот, ну, если совсем пришли, вот, да пошел ты отсюда, вот я тебе удалил, иди отсюда и... И такое случается, и, такое, и я просто в ужасе, конечно, от этого. Пишут, пишут очень многое, конечно, но что правда, что ложь, ну, зря человек писать не будет, наверное, на сайте. Вот. Поэтому запомните только одно, в лунке должен быть кровяной сгусток. Если вы смотрите, и лунка пустая, там дырка, немедленно шагайте на прием. Потому что в таком случае на приеме лунку должны затампонировать. Иногда бывает так, лунку там панируют, все, до свидания. Человек просыпается дома, говорит, а что мне делать с этой ваткой, которая там... Значит, ну вот то, что говорят, что вот, а, ватка, мол, сама выпадет. Нет, уважаемые, если вам оставляют ватку, то есть ее доформную турунду, то эту турунду врач должен каждый день менять. Он должен вас назначать. Если там оставляют специальную губку, саморассасывающуюся, это другое дело. Но вам должны, вас должны предупредить. Вы всегда с тобой или зеркать, или что-то там такое. Доктор, а что мне поставили? Что вы хотя бы интересуетесь? А сколько мне? А что нужно пить? Запомните, если удаление было сложное, что значит признаки сложного удаления? То есть помимо щипцов еще брали элеватор, помимо щипцов еще долбили, долотом лунку. Я, допустим, очень любила сложные зубы, их просто высверливать. Я брала стерильную на конечник сверло хорошую фрезу и высверливала эти зубы, борами все отлично. результаты просто отличные. Я никогда не била долотом. хотя мне в свое время два восьмых зуба удаляли из челюсти удаляли из челюсти было Было, конечно, очень неприятно, но тогда и времена были другие. Доктор был просто замечательный. Я была на третьем курсе института, доктор был сразу после интернатуры. Вот. И мы замечательно, мы, я просто вспоминаю это все с хорошим, хорошим таким вот образом. Вот. <связывая> Поэтому вот если применяются помимо щипцов какие-то еще инструмента. Значит, удаление было сложное. После сложного удаления обязательно восьмых зубов обязательно попить антибиотики и десенсибилизирующие. Что такое десенсибилизирующие? Это противоотечные средства. Они просто не дадут лунки, не дадут тканям, травмированным тканям, потому что, естественно, развернули все. А поскольку область восьмого зуба, она такая достаточно чувствительная, эта область, она даст отек. Так вот, чтобы его не было, его лучше предупредить. Я давала ссылочку, я дам ссылочку на лайфхаки из аптеки Димедрол Супрастин. Но есть еще одно замечательное средство, которое, в общем-то, может быть, кто-то считает милым, кто-то нет. Но я его очень люблю. Людям, которые не ели БАДы, таким, как я, вернее, которые ели БАДы, таким, как я, это средство уже не помогает. Мне это средство дало боли, боли в сердце, но вы не пугайтесь. Это потому, что я ем БАДы, и я уже привык, что мой организм привык к органическим, к органическим препаратам. Поскольку вы питаетесь синтетикой, а все это синтетическая медицина, наша современная официальная медицина, то таблетки глюконата кальция вам очень хорошо могут помочь. Если было удаление 8, сложное удаление 8, то сразу по приходе домой 2, по 2 таблетки глюконата кальция 3, ну, можете и 4 раза в день. Ничего страшного не будет. Кальция вам лишний не помешает в любом случае. Вот. А тем, кто знает про БАДы, то БАДы, которые содержат кальция и вам вообще рекомендуется попить. Весьма неплохо после такого сложного удаления. То есть, без лечения сложно удаленные вот эти э, зубы мудрости ни в коем случае оставлять нельзя. Потому что в 80, в 80, 90% случаев они все равно дадут отек, опухоль и будет болеть. Боль будет обязательно. Вот, если было сложно, боль будет. Поэтому я опять делала видео. Анальгин. Анальгин. Я никаких китаролов и так далее не рекомендую. Почему? Пожалуйста, посмотрите мое видео лайфхаки из аптеки анальгин. Замечательное видео, вы очень много поймете. Объяснять мне больше не надо. Значит, обезболиваю еще попить можно. Можете баралгин, но в баралгине нет необходимости. Баралгин это аналгин, платифилин, нож. Зачем вам это все? Еще есть позмолитики. вам просто нужно обезболить, потому что тут будет вот давать в этот самый, подавать в головной мозг тут же рядом нервы, нервное окончание, нервный ствол рядом. Вот, и тут же голова рядом. Поэтому будет, естественно, боль будет отдавать. Поэтому обезболивающее, да, если терпеть нет сил, если, то обезболивающее можете выпить, ну, отойдет анестезия, все, если правильно сделано. И сразу после анестезии принимайте вот эти десенсибилизирующие противоотечные. Если вы сразу начнете бомбить противоотечными, у вас не будет ни боли, ни осложнения. Понимаете? Тем более, если терапия назначена адекватно. Вот антибиотики не торопитесь присоединять, понимаете? Если у вас такое, вот, ну, просто было сложное удаление, мы с вами хотим предотвратить альвеолит и воспаление лунки, а также переостить, чтобы опухло щека, то э, здесь не нужно ничего особенного. Вот, а антибиотики, если все-таки опухоль увеличивается, уплотняется, тогда присоединяйте антибиотики, ничего не сделаешь, но три дня, как с куста, ваша, ваш зуб, ваше вот это место, оно повалить обязано, просто обязано. Потому что это сложное удаление, вы никуда не денетесь. 90% случаев оно дает осложнение. Удаление зубов мудрости, которые, сложное удаление, они дают осложнение. Ну, в редких случаях, конечно. Ну, я могу, допустим, предупредить осложнение. То есть, если вот, допустим, как я удаляла, я на хирургии работала, я удаляла, я видела, что у меня сложное удаление идет по частям, по кускам, я сразу шла на альвеолит. Он приходил 2-3 дня следующие. И вот у меня самые тяжелые переостеты, они обязательно, они, люди еще только удивляются. Почему я назначала их на второй-третий день приходить? То есть я сразу назначала адекватную терапию. Даже антибиотики даже назначала в инъекциях, потому что говорю лучше так, инъекция будет эффективнее. Таблетки таблетками, но инъекция будет эффективнее. Значит, если у вас все-таки появилась опухоль и уплотнение, удалял, удалялся зуб и уплотнение, то разрезы сделать обязательно. Разрез, не пугайтесь, это послабляющее, это мероприятие для того, чтобы послабить отек, для того, чтобы дать дополнительный отек. Значит, из лунки отек идет, отток идет недостаточно для того, чтобы выходила инфекция. Это если зубы были больные, если вы пришли с там да еще и сложно удалялся, там да. То, что вы можете опухнуть здесь 100%. Вот, поэтому не пугайтесь. Четыре-пять дней вы будете. Вам надо будет пить адекватную терапию, адекватные антибиотики. Вот, ну, если дадите аллергию, значит там другие антибиотики, но обязательно с десенсибилизирующими средствами, те, которые я назвала противотечные средства, применять обязательно. Еще очень хорошо таким вещам помогает э, физиотерапия. Но в первый день после того, как у вас вот или на высоте воспаления физиотерапию делать не надо. Физиотерапия помогает тогда, когда острый период прошел, боли прошли. Вы уже видите, что процесс остановился, больше не нарастал опухоль не уплотняется ваша опухоль то есть э, это самое отек не увеличивается то есть у вас все как бы стало на место вот там уже дальше можно помочь физиотерапии прекрасно помогают магниты не больше 10 мили потому что я как-то пришла мне как долбанули 15 мили тесла но ну, мне было много не больше 10 мили тесла дается на голову вот. И также можно делать УВЧ, но УВЧ это такая процедура, которая обладает еще термическим эффектом. УВЧ можно сделать атермическую дозу, то есть вы поставите УВЧ и так, чтобы вы не чувствовали вообще никакого тепла. Вот эти процедуры, они, все, они прекрасно помогают, они противоотечным средством убирают. Но еще раз объясняю, что на высоте воспаления эти процедуры делать ни в коем случае нельзя. Вот, поэтому если у вас еще есть такой миф, значит, просто хирурги некоторые, наверное, потому что не хотят просто работать, не хотят удалять. А, там кусок остался, ладно, ничего страшного, он сам выйдет. Никогда не верьте, это бред. Это бред, это бред нашей новой медицины, поэтому нашей официальной медицины современной. Поэтому никогда никакой кусок не выйдет и не собирается никуда выходить. Он будет вас мучить долго. Поэтому требуйте удаления полностью. Не вставайте с кресла и все удаляйте полностью. Все, я не встану никуда. Убирайте все. Вы имеете право это требовать. а Вот, это, вот этот бред, это пусть сам себе и оставляет. Вот такие куски зубов, челюсти и так далее. Потому что если потом вам надо будет протезироваться, у вас все зарастет, все успокоится, вам надо будет протезироваться, ортопед назначает вас на ортопантомограмму или на, на прицельный снимок и увидит у вас в челюсти вот этот кусок корня, он отправит вас на удаление, и вам придется делать уже операцию и удалять этот маленький кусочек корня. Я такую операцию делала, и вы не представляете, как, какого пота и сколько трудов нам стоило достать мизерный кусочек апекс, оставленного зуба в, в этом самом, в челюсти. Лечила у нас стоматолог такая умная. Вот. Она сказала, она не стала удалять, вот. и оставили такой вот кусочек есть люди, которые, в общем-то, у нас есть прекрасный человек стоматолог, всегда выручит. Но как стоматолог ноль. Я говорю, вот ее посадить вот начальником. В метод кабинет. Золотой человек. Но как врач до врачебной практики допускать нельзя. Гробит рты, гробит зубы. Ну, что поделаешь, есть, есть и такие. Вот, поэтому я думаю, что я вам прояснила по поводу вообще удаления зубов мудрости. Вот, никогда не представляйте то, что вот вы решаете, потому что всегда хотят загрузить на вас. Ну вот вы же хотели, чтобы вам удаляли, вам мы, мы ее удалили. То есть, доктор, объясните, почему так и а почему не так, что лучше. Не стесняйтесь этого, не стесняйтесь задавать вопросы. доктор, что лучше. Потому что, когда человек приходит на высоте его спалить, то, так, садись кресло. Ну, у нас вот старые наши доктора, я помню то, что у меня так разболелся зуб, но я сама виновата была. И уже все, на высоте воспаления уже стало. Я пришла в кресло, села, слушай, я тебя прошу, да, пополощи. Вот я, он очень хороший, алкоголик, конечно, но мужик замечательный, стоматолог, хирург замечательный был. Говорит, слушай, полощи. Я знаю, что руки у него золотые, вытернет в 5 секунд. Я говорю, ладно, говорит, слушай, ну вот, и он мне как дал этой, эту боль. Я уже пришла через две недели, говорю, слушай, не успокаивайся успокоить вообще ничем не могу. Говорю, убирай. Я говорю, я уже так устала от боли, у меня так все болит, что я больше даже думать не могу, как его спасать. Потому что никто не хочет этим заниматься, никто ничего не предлагает. Вот. А самому, когда тебе не до чего, когда вот такая голова, когда все болит, когда все опухлое, вот хочется просто прийти, лечь кому-то, рот открытие, чтобы тебе сделали хорошо. Но, к сожалению, все надо держать под контролем. Вот, поэтому, уважаемые слушатели, уважаемые мои постоянные слушатели, я поздравляю вас всех с праздниками. Хотя, в общем-то, правда о 23 февраля и 8 марта меня, конечно, шокировало. Я прочитала эту правду в книге Россия в кривых зеркалах. Конечно, я была в шоке от этого, но. Как говорится, пусть праздник будет праздником. Мы не будем думать о том, что в нашей жизни и так уже осталось мало праздников. Вот, медицина нам еще эти праздники портит еще больше. Вот. Поэтому я надеюсь, что мое видео будет полезно для тех, <coughs> кто либо собирается удалять зуб мудрости и боится, и раздумывает, и думает. Вот, Поэтому вы просто подумайте... Ну, не то что... Вы не торопитесь сначала удалять. Вы сядьте в кресло, поговорите с доктором, поговорите с хирургом. Вот так и так. Объясните, скажите, что я сомневаюсь, надо ли мне это удаление. Не надо. Конечно, если у вас зуб болит, если он дал отек, удалять однозначно. С такими восьмерками больше не связывайтесь. Когда вам начинают, вот мы вам полечим, как правило, это бывают те, кто берут за эти деньги. Ни в коем случае не соглашайтесь. Если восьмерка забеспокоила, тем более опухла и отекла... То она уже не успокоится, пока не добьет вас <смех> до последней точки. <смех> Поэтому до этого не надо доходить. Вы спокойно садитесь и говорите, заработ вы заработаете за свое удаление, вот, а я буду спокойно жить и дальше радоваться жизни. Надеюсь, я вам все разъяснила, я вам все рассказала. По поводу анестезии, прочитайте, посмотрите мое видео лайфхаки из аптеки Лидокаин. Это, там много будет по поводу анестезии, вот сказано. И также по поводу удаления зубов, все об удалении зуба. Я тоже там делала такое. Вот сегодня мы, уста, мы остановились просто на удалении зубов мудрости, потому что очень много идет вопросов конкретно. Поэтому, по, этому, по этим случаям, по этому удалению. И просто вот надоедает писать одно и то же. Поэтому будет очень приятно давать ссылочку. Человек спокойно послушает. Я буду рада, если вы будете моим подписчиком. Если вам понравилось, ставьте лайки. Вот, ну В принципе, вот если нужно, я могу вас проконсультировать, но мои консультации платные. 2000 интернетная консультация. Всего вам хорошего. Будьте здоровы и не доводите свои зубы до сложных удалений.